С приветом из Кипра! Добрый день всем! Нас зовут София и Сергей, мы приехали из Санкт-Петербурга. Про семинар ГОЛТИСа узнал в первую очередь мой муж, узнал давно от Сергея Бутюка, увлекся этим вопросом, пересмотрел огромное количество видео. Много мне показывала и рассказывал об этом. Как-то у нас все не складывалось. Два года мы были в размышлениях. Надо нам ехать, не надо нам ехать. Но когда муж узнал о такой замечательной поездке на Кипр, он начал меня уговаривать. Соблазнил меня тем, что это поездка на Кипр. Плюс к тому, что это поездка в паломничество, на Пасху. Вместе с Голтисом, конечно, это очень сильно соблазнило нас. Решили ехать. Оказались в замечательном душевном коллективе среди единомышленников. Решились попробовать проголодать, получили потрясающий заряд бодрости, энергии. Очень интересный опыт, который я всем советую попробовать, потому что очищается весь организм, заряжаешься энергией, получаешь огромные и знания, и позитив. Совершенно по-другому начинаешь ощущать мир. Знакомишься с очень интересными людьми, с которыми очень интересно общаться, узнаешь просто огромный поток информации получаешь новый, интересный. Замечательная поездка, замечательный Кипр, море, солнце. Сейчас находимся в поездке по монастырям, подпитываемся духовной энергетикой. Очень потрясающая лекция «Открытые сердца». Советую всем, откройте свои сердца, Приходите в импульс, заряжайтесь этой потрясающей энергией, приводите своих друзей. Дальше будешь заниматься? Заниматься буду обязательно. Я думаю, муж будет заниматься обязательно, потому что ему очень понравилось. Действительно, очень интересная техника. Прокачиваются абсолютно все мышцы. Это совершенно даже это не с чем сравнить. На это перв... не фитнес, не физкультура. Это действительно прокачка всего тела. Каждое волокно, каждая мышца работает, нагружается И э, тело совершенно себя по-другому ощущает На первый раз э, кажется легко, а на самом деле, когда начинаешь выполнять, то все Когда смотришь, все, как полностью кажется, я это смогу сделать, это легко Но начинаешь пробовать и понимаешь, боже мой, вот эта сила, как же это сделать Ну что, приезжайте -ка Приезжайте, позитив Море, солнце, замечательные люди, потрясающий опыт, здоровье, энергия. Это э, шанс начать жизнь, перезагрузить ее вообще заново. Ну, это ощущение, как будто выходишь из темного уголка на солнышко. Вот и все. Да. Так что приезжайте, открывайте сердца импульса.